Добрый день, с вами я Богат. Пока вы смотрите и анализируете мои видео, я собираю прибыль. Каждый из вас спрашивает меня, нормальный этот проект, ненормальный, долгосрочный, недолгосрочный. Ребята, я не знаю, каждый день мы с вами ложимся в постель, засыпаем и неизвестно, мы с вами проснемся завтра или нет. Мы выходим из, из, из дому и неизвестно, вернемся мы с вами в целости или сохранности, или же нам упадет кирпич на голову и нас привезет скоро и так далее, и так далее. Поэтому, значит, давайте посмотрим. Вот у меня очередной э, баланс. Пришла прибыль 607 долларов 65 центов. Давайте мы его выведем. Баланс, вывод. Выводим на ADV Cash. 607, вывести. Так, выводятся наши денежки уже нам на кошелек. И теперь уже будем думать и решать, пополнять нам дальше или не пополнять. Значит, здесь у нас, давайте посмотрим, пока денежки там садятся нам на счет, активные депозиты которые у меня были первый был это 500 долларов 4 апреля 2018 года, который я полностью вывел второй депозит был 1 мая сегодня у нас с вами 29 значит депозит был 690 598 долларов и заработано за 15 дней рабочих 179 долларов, которые все я вывел. К себе на кошелек. Давайте зайдем на adv кэш Посмотрим, что у нас тут творится. Так, рекламки нам не нужны. Безопасность нам не нужна. Так, баланс еще нам не сел здесь. Ждем, пока у нас пополнится наш баланс. Так, и э, будем двигаться дальше. Давайте поставим пока на паузу. Давайте. Так, продолжаем наше видео. Значит, вот мы видим, что денежки э, поступили нам на наш ADV э, кошелек. Вот они, видите, 607 долларов, которые мы перевели. Пришлось нам подождать э, буквально минут 30, не более, это радует ну и теперь давайте сделаем что значит вы видите да что компания на сегодняшний день стабильно выводит стабильно дает стабильную хорошую прибыль заработки идут на майнинге и на бирже работают лучшие трейдеры роботы работают системы поэтому что мы делаем? Давайте мы сделаем вот что с вами. Так, открытие депозита. Трейдинг выберем, поскольку я люблю трейдинг. Трейдинг, на трейдинге можно выводить абсолютно все. Ну давайте закинем круглую сумму. Вот сюда, вот 700 долларов. 700 долларов. Открыть депозит. На вашем счету не хватает средств. Ну, совершенно верно. Значит, нам нужно пополнить баланс. Пополнение баланса. Я специально делаю те процедуры, которые будете делать вы. Ошибки, которые делаю я, будете делать вы. Так, 700 долларов. Пополнить. Так, нас перекинула на ADV Cash. Безпроцентная, я вам хочу сказать, пополнение. Безпроцентная, вот они, 700 долларов, которые мы пополняем. Вот наши 711 долларов. Продолжить. Так, продолжить. Так. Баланс. Значит, смотрим, проверяем, что пополнение произошло мгновенно. Теперь открываем депозит. Трейдинг. Трейдинг 2 выбираем. И сумма у нас 700 долларов. Открыть депозит. Вы успешно создали депозит. Вот он, видите, у нас Следующий депозит, 20 начислений. Начисления будут довольно-таки приличные. Значит, смотрим, да, вот мой личный оборот уже 1798 долларов. Общий оборот почти 5000 долларов. Всего я заработал здесь за два месяца 484 доллара. Ну, э, от тех маленьких сумм, которые я сюда э, вносил. Чем больше сумма, тем больше заработок. Выплачено мне 984 доллара. Из партнеров я заработал 155 долларов. То есть немного. Не Можете приглашать партнеров. Партнеры, не бойтесь э, за то, что вас кто-то приглашает. С вас мы получаем очень маленький процент. Чисто символически, чтобы не было обидно приглашать кого-то ну что ж всех вам земных благ я думаю вы порадуетесь вместе со мной моей прибыли и ссылочка на э, excellent profit э, на престижные и гарантированные места в этой команде в моей команде будут под данным видео всех вам земных благ ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии всего доброго с вами я богат